Здравствуйте! Сегодня 30 марта. Сегодня я решила омолодить свою пальму. Обрезала верхушки, потому что пальма уже была довольно-таки высокая. И только на верхушках были листики. Вот такие. Сейчас, видите, не очень-то облиственные верхушки вот и немножко просушила и поставила в воду подождем сколько времени нужно для того чтобы получились корешки эти верхушки я не обрабатывала ни паста ничем корешки должны сами появиться а вот срезанные стволики я обработала Некоторые из них будут пастой И в надежде, что получится не один росточек, а хотя бы 2 три Посмотрим, через сколько появятся росточки и корешки, и я вам покажу дальше. Прошло 5 дней с момента срезки и постановки на воду в верхней части архи... Драцены. Извините. Видите, уже почки начали набухать. Скоро из этих вот почек. Точечек. Вот они. Вот буквально точечка. Вот это из нее. Из такой, с этой точечки, из других похожих. Будут развиваться корешки. С верхней частью. Ничего пока не случилось, абсолютно ничего, никаких изменений не произошло. Наблюдаем дальше. Это цветение хамедоры Вот такие маленькие пупырышки на веточке. Вот оно. Вот оно, это цветение. Вот. И маленькие пупырышки на всех оказаться это цветочки